Это видео для тех, кто мечтает разбогатеть с нуля. С нуля, к сожалению, это невозможно. Это говорю вам не я, хотя у меня высшее физико-математическое образование. Это говорят вам великие умы человечества, такие как Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн. Простыми словами, ничто ниоткуда не берется и никуда не девается. Все только переходит из одного состояния в другое. Это закон сохранения энергии. Поэтому с нуля невозможно. Но если у вас есть компьютер, доступ в интернет и хотя бы 350 рублей, это уже кое-что. И попытаться можно. Погнали! Регистрируемся на платформе по ссылке в описании к этому видео. Если возникнут проблемы с регистрацией, смотри видео. Вторая ссылка в описании. Переходим на реальный счет. На нашем счете 0 рублей. Пополняем счет. Я рекомендую использовать электронные кошельки, ну, например, Яндекс. Нажимаем «Пополнить», счет пополнили на 350 рублей, нажимаем «Начать торговать», и главное, это видео для новичков. Почему для новичков? Да потому что новичкам везет, Точка. Но прежде чем начать торговать, первое, вы должны поднять свою правую руку вверх и сказать самому себе я готов расстаться навсегда с этими 350 рублями, как с деньгами при походе в кино или кафе. Я уверен, что эта потеря будет не зря, потому что я приобрету опыт торговли бинарными опционами, и я готов платить за свое обучение. Второе. Но если мне все-таки повезет, и я не солью все свои деньги, и получу прибыль, я обязуюсь изучать правила, и далее торговать, используя Money и Risk Management. Проведу короткий урок для начинающих. Любой график на любой паре выглядит примерно так. График движется либо же вверх, либо же вниз, либо же по горизонтали. Но график не идет по прямой, обратите внимание, он идет то вверх, то вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, и так далее. Также здесь. Не просто вниз, а вверх-вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх-вниз, вверх, вниз, вверх-вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Также и здесь. Не просто идет вправо, а он идет вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Объясняю самую простую и самую эффективную торговую стратегию. Находим похожую картину. И если график идет вверх, то находим, дожидаемся нижней точки и заходим на повышение. Например, здесь на повышение или вот здесь заходим на повышение. И вот сделочка заходит в плюс. То же самое в этой ситуации. Когда график идет вниз, находим верхнюю точку. Здесь можно зайти на понижение, здесь на понижение. Здесь на понижение и вот здесь. Заходим на понижение. График идет вниз и сделочка заходит в плюс. Также во Флете. Флет это горизонтальное движение. В этом случае можно заходить как на повышение так и на понижение. Смотрите, в этой точке на повышение, здесь на повышение, здесь на повышение. А в этой точке на понижение здесь. На понижение здесь. На понижение. Итак, вот, э, зашли на повышение. И сделка заходит в плюс. Вот и весь урок. Устанавливаем время сделки. Допустим, одну минуту. Ставим 350 рублей. Если вы новичок и ничего не понимаете в трейдинге, тогда вероятность победить у вас примерно 50 на 50. Если у вас мало денег на депозите, вы не можете торговать по правилам мани менеджмента. Рекомендация такая – делать ставку 1% от депозита. 1% от депозита – это 3 рубля 50 копеек. Такой ставки на Alim Trade нет. Минимальная ставка – 30 рублей. Тогда мы осознанно рискуем и принимаем решение разогнать депозит хотя бы до 3000. Почему до 3000? Потому что 1% от 3000 это 30 рублей, это и есть минимальная ставка, которую можно делать на трейде. И второе. Нельзя бесконечно разогнать депозит, потому что есть законы природы. Смотрим теорию вероятности. Это таблица вероятности при конверсии положительных сделок от 30 до 70%. Предположим, что ваша результативность, как новичка, 50%. 50-50. Если мы делаем первую ставку, то вероятность получить положительный результат 50%. Если вторую ставку, уже она уменьшается, вероятность 25%. Третью 12,5%. Четвертая 6%. И так эта вероятность стремится к нулю. Поэтому чем больше мы делаем э шагов, тем меньше вероятность получить положительный результат. На примере это выглядит так. Это мои мечи для гольфа. В первый раз вероятность выбрать желтый мяч такая. Например, кладем эти мечи в черный мешок и с закрытыми глазами пытаемся вытащить мяч. Э это будет или белый, или желтый. Это означает вероятность 50%. Во второй раз картина меняется. Вероятность из мешка вытащить желтый мяч уже 25%. В третий раз вероятность вытащить желтый мяч еще меньше. В четвертый еще меньше. Далее можно уже не рассчитывать на победу. Поэтому ограничимся тремя-четырьмя попытками. Смотрим график, график идет вверх и заходим на повышение. Итак, посмотрим: он вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Предполагаем, что идет повышение и ждем нижнюю точку и заходим на повышение. еще раз повторяю это видео я записываю для новичков, поэтому никаких специальных терминов, чтобы из вас не запутать не применяю и пытаюсь объяснить самыми простыми словами самую обычную самую простую, но это самые основы самую полезную стратегию. Так, сделочка заходит в плюс. На нашем счете уже 630 рублей. Ставим 630 рублей. Продолжаем анализ. Так, не успел. Хотел в этой точке зайти, но интернет завис и уже уж зашел здесь повезло конечно но будем смотреть что будет так предполагаем что график пойдет вверх только конечно неудачно зашли Так, сделочка заходит в плюс. Нам повезло. На нашем счете 1170 рублей. Ставим 1170 рублей. И продолжаем торговлю. Так, опять не успел. Да что же это такое? Хотел в этой точке, а опять застрял. На второй раз на одни и те же грабли наступил. Итак, хороший восходящий тренд. Конечно, очень жалко пропустили вот эту точку. Ну, похоже, нам опять повезло. То есть прогноз наш а, оказался верным, и на нашем счете наша сделка, третья сделка заходит плюс, и на нашем счете 2106 рублей. Делаем ставку 2106 рублей. Так, график, обратите внимание, затормозил, то есть движение вверх уже приостановилось и предположительно, что здесь будет разворот и после этого график пойдет вниз. Это мы, конечно, предполагаем. Давайте посмотрим, что на Так, теперь мы предполагаем, что график остановился. Здесь затухание, разворот и теперь пойдет вниз. Когда график идет вниз, мы дожидаемся верхней точки и заходим на понижение. Или посмотрим другие графики пока. Так. Было. Итак, график вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И, конечно, вот в этой точке можно было сделать хорошую сделку. Ну, как вы видите, вот в этой точке вверх, вот этой точке вверх, и вот в этой точке вверх. Но здесь мы опоздали. Так, предполагаем, что график сейчас пойдет вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и заходим на понижение. Так, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и предполагаем, что график пойдет вниз. Ну что на самом деле будет? Еще раз, никто не знает. Мы только предполагаем. Ну и, конечно, не забываем, что вероятность на четвертом шаге, вероятность получить прибыльную сделку очень мала. Ну, похоже, нам везет в очередной раз прогноз наш похоже сейчас оправдается но не будем загадывать вперед еще осталось несколько секунд итак наша сделка заходит в плюс на нашем счету 3790 рублей если вы новичок то новичкам действительно везет но это будет запомните не всегда Первое, что нужно сделать, вывести свои 350 рублей обратно на свой кошелек. Это самое важное. Таким образом, вы вернули свои вложенные деньги и с остальными деньгами, в принципе, можете уже делать, что хотите. Даже если вы их потеряете, то, в принципе, вы вернули свои деньги и вы останетесь при своих. И второй пункт. Вспомните свою клятву, изучайте мани и риск менеджмент и торгуйте по правилам. Теперь вы уже не новичок. Более подробно о торговых стратегиях и психологии трейдинга вы можете узнать на бесплатном вебинаре.